И у нас по традиции э, есть включение одного из агентов, дежурных mm -hmm. нынче, да, в этот день сегодня. Э, с нами на связи Елена. Лена, добрый день. Всем доброго удачного дня! Меня зовут Елена Цыгалка, творящий путевок -туражур в Туражур и Киеве в Белой Церкви. Сегодня я для вас подготовила вкусный хит-парад. Честно скажу, я сама сладкоежка, потому все радиетов лучше не смотреть. Вот, или отказываться от нее хотя бы временно. Вот Первое мое блюдо это будет чизкейк. Вот такой вот вкусный чизкейк. Вот, излюбленный всеми десерт. Многие считают, что родиной данного десерта является Нью-Йорк. Но история ну, я вам предлагаю отправиться на пляж в Греции 21 мая, отдохнуть в отеле 4 звезды, спитание все включено, Сансимар Вилоч всего 5 евро. В отеле 5 звезд вы можете сделать класс Калимера Саншан-3 за 497 евро. Второе мое блюдо это будет тира-мису. Оно состоит из трех итальянских слов тира-мису, что в прямом переводе можно перевести как поднимай наверх. Вот, но многие предлагают воспринимать этот перевод как мне настроение. Что я вам предлагаю сделать, отправившись в Италию, посмотреть Рим, Флоренцию, Милан, Венецию, Верону. Два отдыха на атлетическом подбережье. Всего за 555 евро. Это 9 дней. 20 августа, то есть самый-самый сезон. Вот, ну и, на, как говорится, на закуску, это яркие и красочные макароники. Такие вот. И всем известно, Вкусные не во Франции, поэтому я вам предлагаю отдохнуть на побережье Ниццы на 8 дней с питанием завтрак и в отель 3 звезды. Это за 724 евро. По датам есть выбор, весь сезон. Это июнь, июль, август. Всем еще раз э, бодрого солнечного утра, сладкого вам дня. Приглашаем вас в офис агентства горячих путевок «Тур и Отдыхайте с огромным удовольствием. Утро вкусно. Спасибо, Лена. С добрым утром.